Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в видеообзоре набор от компании STD KSD-108 на 108 единиц инструмента. STD это компания из Тайвани, выпускает на полупрофессиональный инструмент. То есть инструмент применяется для личного использования при ремонте или обслуживании автомобиля. Комплектация в данном наборе стандартная на 108 единиц, то есть не отличается от других аналогичных наборов. Поставляется в такой вот картоновой упаковке. Как вы видите, здесь King STD, Auto Tools, KSD-108, ну и здесь у нас указано топ Line. То есть, чтобы, то, что качественный инструмент. Вот такая упаковка. По комплектации. В комплекте идут две трещотки на 24 зуба. Рукоятка резина-пластик По бокам резиновой накладки сама рукоятка пластика. 24 зуба. Есть быстрый сброс головки. Реверс право-влево. И здесь, как вы видите, написано King Hostel. Хотелось бы отметить, что для такого набора, недорогого, трещотки здесь очень качественные идут. Они разборные. Люфта совершенно нет, когда вот трясешь трещоткой. Поэтому по качеству и по отзывам данный инструмент заслуживает внимания. И трещотка под квадрат 1.4. Также 24 зуба, есть реверс, есть быстрый сброс. Так Далее в комплекте идет Т-образный вороток. Также он служит удлинителем 250 мм. Уже указано King STD и хром Vanadium. Это материал изготовления. Здесь переходника на 3,8 нету. То есть обычно вот такой переходник в Т-образном воротке еще и служит как переходник с 3,8 на вторую. Здесь переходника нет такого. Далее удлинитель под квадрат 1,2 125 мм. Также присутствует два удлинителя 50 и 100 мм под квадрат 1,4 4, Т-образный вороток под квадрат 1,4 Так, отверточная рукоятка идет в комплекте. Ее используют, здесь у нас вот такие биты присутствуют. Биты прессованные в головку, есть биты торкс, шлицевые, шестигранные и крестовые под квадрат 1.4. То есть большой набор. Также можно использовать, подключать сюда. Вот еще что будет такая реверсивная отвертка. Так, карданы 1 четвертая, одна вторая. Карданы скреплены не штифтами, не шурупами или болтами, а вот такие вот металлические штифты вставлены. Две головки свечные, 16 и 21 мм. В комплекте идут шестигранные головки, короткие, здесь их 30 штук. Профиль шестигранный. Вес головки 32 мм, 206 грамм. Уже указан хром ванадий и размер головки. По шестигранным самый маленький размер 4 мм головка в комплекте. И самый большой, я показал уже, 32 мм. Вот как это выглядит с трещоткой. Так, биты, которые используются с квадратом 1 и 2. Под них используется есть такой держатель специальный. Вставляете нужную биту вам. И можете использовать или с трещоткой, или с Т-образным воротком. Набор V-образных ключей, 3 штучки, вот такой маленький. Так, головки длинные. Здесь их 13 штук. Самая, большая, самая маленькая 6 мм. Профиль шестигранный. И самая большая головка 22 мм. Так, по комплектации еще у нас есть здесь профиль торкс головки, профиль внутренний торкс. Самая, самая, самая маленькая это Е4. И самая большая Е24. профиль торкс. Так, теперь по кейсу. Кейс у нас идет пластиковый. Креплен металлическим штифтом две половины кейса вот. сейчас закрою набор вот кейс Металлические замки, запирание. Здесь вы видите King STD. По бокам вот такие вот накладки, тоже из пластика. То есть вот, блестящие накладки. Ну а здесь King STD тоже у нас логотип. Кейс, кейс рифленый, черного цвета. Пластик, ну, я бы не сказал бы, что он... Прям жесткий, но и не мягкий. Что-то среднее. Вот такой инструмент полупрофессиональный. Обратите внимание, кому нужен недорогой и качественный инструмент. Рекомендуем покупки. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.